Местные самоуправления должны приходить местные люди. Вот задача глав районов, особенно предверие выборов в сентябре месяце, нужно за этим смотреть внимательно. Только местные жители могут реагировать на те проблемы, которые существуют. Поэтому готовьте свои резервы, готовьте своих людей и продвигайте. Вы знаете, что я дал поручение, то, что касается выборов местных самоправления, 35 на 35. Молодежь до 35 лет, мы должны с вами не менее 35% молодежи привести на выборы местное самоуправление Молодежь нужна. Местную молодежь. Именно местную молодежь. Готовьте. Соответствующие списки, смотрите людей, которые молодые готовы принимать участие. И желательно, чтобы было с тех участков, на которых они проживают. Понятно, что можно как-то в районе тусовать, но лучше там, где местные живут. Но вообще нужно эту систему перестраивать и ставить только местных.